Вот есть. Я вам рассказываю, как бабла, uh -huh. когда челюха цветет, Ронись, пчёлки бежатся, а я слышу, Который был к черёбухе бежатся. челюха цвету опять, несу свой плен и плачу, Тоски по детству не уняются, под кровью горячей. Я знаю, солнце сок мельной из сот медовых льется. Тут столько радости шальной, Испитый из колодца, Черюхи, душистый цвет Дарит свою историю, Как самый лучший из планет. Спеши, Браво, друзья, браво, браво!